Виталий, приветствую тебя. Снова начало недели, мы с тобой проводим первый эфир, по сути открываем неделю, подсказываем тем, кто следит за нашим контентом совместным, мы как действовать на рынке с учетом новых водных, фундаментальных, с учетом каких-то уровней, которые лично мы с тобой видим по э, ряду финансовых активов. И надеемся, друзья, то, что вы эту информацию используете. Если есть какой-то feedback, пожелания, обязательно оставляйте в комментариях, мы всегда готовы к нему прошлая неделя в понедельник мы с тобой заранее готовились к отчету по инфляции в сша и как и все те кто следил за фундаментальным фоном заранее отмечали что это событие конечно же станет самым важным инфо инфоповодом недели и точно скажется на динамике доллара и соответственно всех других активов мы оказались правы потому что это событие стало источником серьезной волатильности. Ну, я правда ожидал, что доллар, конечно же, на таких данных мог бы получше себя проявить. Опять же, поскольку индекс потребительских цен базовая инфляция, на которую я рекомендую всегда обращать больше всего внимания. Вырос с 6,3% в годом выражении до 6,6%, это новый максимум за 40 лет. То есть инфляция стала. Так, самоподдерживающимся процессом растут цены на все категории товаров и услуг и если бы на мой взгляд да, сейчас мы бы говорили о тех же самых ценах на нефть в районе 100 110 долларов за баррель пересчет на WTI то конечно же инфляция была бы на совершенно других уровнях но я думаю что еще не вечер это условно так говорят Зима, она впереди, и цены на углеводороды могут показать новые локальные максимумы. Тогда будет расти не только базовая инфляция, которая, к слову, не учитывает цены на, на энергоносители, но и основной потребительских цен. Я разделяю прогноз Сити, которые считают, что инфляция... Возможно, в США и пойдет на спад, но только не сейчас, а после пиковых значений, которые могут прийти на уровне 10 и выше. По Еврозоне мы, в принципе, видим, что уже значения такие вырисовываются. Статистика по инфляции в Германии 10 процентов это данные прошлой недели. По валютному блоку в целом, я думаю, что цифры будут сначала такими же, а потом конечно же, еще выше, потому что мы видим, как инфляция растет именно в Европе сейчас просто катастрофическими темпами, и уже все это привело к массовым протестам и волнениям, которые направлены против значительного роста цен на все категории товаров. Давай к демонстрации экрана, у меня как раз индекс доллара открыт. Секундочку. Текущие котировки 112.87, сильно мы не ушли от тех уровней, которые были актуальными в момент нашего с тобой последнего эфира. Но волатильность, опять же, сначала предполагала рост индекса доллара выше 113,50, на данных по инфляции, потом, собственно, распродажи И если опустить вот эти пиковые экстремумы сверху и снизу, то, в принципе, те же самые уровни, что и были. Вот так вот рынок переварил отчет по инфляции и оставил нас тем, что… Мы сейчас точно знаем, что американский регулятор пойдет довольно-таки далеко с именно повышением процентной ставки. И если еще до выхода отчета по инфляции, что обсуждалось, это возможность повышения ставки на 75 байсных пунктов, то сейчас очевидно, что это ну, почти стопроцентное решение, и даже уместно спекулировать, на идее повышения ключевой процентной ставки, скажем так, к марту 2023 года до 5, 25 или даже 5,5%. Это предполагает и допускает, что на одном из ближайших заседаний американский регулятор повысит ставку даже на 100 базисных пунктов. Вот не знаю, веришь ли ты в такой подход американского регулятора, но я сейчас, наверное, помещусь в позицию меньшинства на рынке Те, кто... Допускают, что ставка на 100 байсных пунктов может быть поднята уже даже по итогам ноябрьского заседания, которое состоится через две недели. Поэтому для тех, кто интересуется индексом доллара, я советую, не раздумывая, при такой фундаментальной поддержке, при таких ожиданиях роста процентной ставки, при повышении базовой инфляции, защитного статуса доллара, при росте доходности американских облигаций, Просто смело держать вот эти длинные позиции и не париться, может быть, даже до конца этого года, потому что что-то подсказывает мне, что фон существенно не изменится. А если он изменится, то, к сожалению, в худшую сторону, что также может стать дополнительным триггером роста этого актива. Так, европейская валюта котировки 0,9739. В принципе, те же самые уровни, что также были в прошлый понедельник, после, опять же, Витка волатильности на данных по инфляции курс стабилизировался и продолжает болтаться вот в коридоре 96 96,50-97,50. Я думаю, что вот этот коридор будет держаться вплоть до заседания Европейского центрального банка уже совсем скоро, через неделю, по-моему. И от того, какое решение будет принято, будет зависеть дальнейшая динамика. Ну, конечно же, ставку повысят. Может быть, даже на 75 базисных пунктов. Но с другой стороны, в прошлый раз я комментировал, что ИЦБ уже не доконит резерв при всем желании. И если по американской экономике не все так мрачно выглядит в плане экономических перспектив, то по еврозоне я тут прям могу обе руки поднять за то, что рецессия уже в третьем квартале. Это прям факт. И рецессия вес может продлиться до третьего или даже четвертого квартала следующего года. Это при том, что если брать в расчет именно более-менее стабилизацию показателей инфляции рядом с теми значениями, которые мы видим сейчас. Но, как я уже отметил, при росте цен на топливо индекс потребительских цен в еврозоне уйдет на новый исторический максимум. Это может спровоцировать дальнейшее снижение евро к целям 0,96-0,95. Я рекомендую удерживать короткие позиции. Можно даже сейчас, вот с учетом того, что пара находится на отметке 0.9750, забросить там стоп-лосс на отметку 0.9850, или давай суки, пониже возьмем 0.9850, точнее 0.9820 – это 80 пунктов с текущих уровней, и ждать уже снижения пары на отметке 0.95. Так, рынок нефти 92.50 – я рассчитывал на то, что уже вот сейчас бренд будет проигнуть 100 долларов за баррель после, опять же, решения ОПЕК по снижению нефти на фоне сокращения поставок углеводородов из России. Но, видимо, опасения связанные с глобальной рецессией, новые вспышки. Коронавирусная инфекция в Китае берут вверх и пока что оказывают такой давляющий эффект на котировки. Я думаю, что покупатели сильно ниже текущих значений нефть уже не пустят, но вот максимум это 90 долларов за баррель, как уровень поддержки. Кому интересно, на долгосрок я бы, в принципе, уже рекомендовал. Открывать ланги и ждать нефти повыше. И что касается американского фондового рынка, 3600 пунктов мы, в принципе, сделали как ближайший целевой ориентир. Нужно смотреть ниже, 3500, потенциально даже 3400 и ниже. Соответственно, фондовому рынку расти в буквальном смысле сейчас не на чем. Чем активнее рынок будет обсуждать идеи ужесточения политики в США, чем больше как бы, оснований для этого будет, тем, соответственно, мы будем больнее. Поэтому здесь нужно работать по очевидному нисходящему тренду. В качестве сделки могу предложить уровень sell limit с отметки 3,650, стоп-лосс 3,720 и take profit 3,500 пунктов. Виталий, слово тебе. Так, видно рабочий экран. Uh -huh. Ну, в принципе, я согласен с со твоими идеями. Я тоже вижу аналогичный рынок. Ну, давайте вкратце пройдемся по тем моментам, которые мы обсуждали прошлый понедельник. Я давал рекомендацию на снижение биткоина. Мы торговались, это был понедельник, 10 число, где-то в районе 19500 условно. В принципе, с этого значения, я говорил, пока мы находимся в локальном нисходящем импульсе, который был образован еще там, э, на позапрошлой неделе, то здесь смотрится на снижение, и, в принципе, мы это снижение получили более 1000 долларов до ключевых уровней поддержки можно было заработать. Дальше произошел отскок, и этот отскок, скажем, здесь э, сейчас сложно определить, но, в принципе, можно было э, заработать на этом снижении. Дальше, что я еще советовал? Советовал также работать на снижение индекса DAX. Да? Ставил лимитку на продажу в районе 12400. Мы как раз прям понедельник до этого уровня добили и показали тоже неплохое снижение в район 12 тысяч. Да? ровный такой круглый сильный уровень. Локально можно было там в течение нескольких дней заработать на этом. В большом снижении 400 пунктов. На текущий момент произошел достаточно такой сильный отскок, как и по S&P 500. Но я также дальше за снижение по данному индексу. Поэтому пока мы находимся ниже 12 700, я бы работал на снижении, Все как по DAX, так и по S&P 500 и по евро. В принципе, я ее давно ждал, но пока то, что мы рисуем, оно иногда, скажем, есть предпосылки, но какие-то они очень слабенькие, плюс мы имеем достаточно мощный тренд по этим активам вниз, и поэтому он не так просто разворачивается, да, на какие-то… Потому что рынок не он имеет, так скажем, коррекционное движения, допустим, просто… Например, падение в июне, да, подакс, ну и хорошая коррекция. Поэтому я такую коррекцию э, ожидаю, но пока она очень слабенько смотрится, очень слабые паттерны на, на разворот. Поэтому пока работаем по тренду. Uh -huh. э, это, э, немецкий индекс Дальше Шертим, то есть текущие цены 12400, как в прошлый понедельник, стоп-лосс, как и в прошлый понедельник, за да, вот, вот эти максимумы, которые у нас в текущем есть. Плюс я еще в понедельник давал рекомендацию на шорт виза, мы торговались в районе 182-183, аналогично э, свинг, в течение нескольких дней можно было заработать, мы обновляли э, там, на пару центов э, минимумы, которые были в сентябре, тоже можно было локально заработать, произошел очередной экспорт и сейчас… Э, Пока аналогично за снижение, кто не торговал на прошлой понедельник, можно на текущий момент продолжать работать на снижение. Но говорю, нужно быть сейчас ведь осторожным. Что касается новых идей на эту неделю, я бы хотел повторить нефть uh -huh. и добавить. Ну, другие инструменты я аналогично согласен, поэтому повторяться не буду. Вот у меня такой есть претендент. Я на выходных писал в своем телеграм-канале по доллар рубль Uh, здесь у меня есть идея, что, возможно, мы разворачиваемся среднесрочно uh, по данному активу. Uh, я об этом уже говорил и несколько месяцев назад. Uh, у нас есть небольшие признаки на разворот uh, с технической точки зрения. Да? То есть, uh, в июле произошел uh, достаточно такой мощный импульс наверх, uh, подтверждение еще один. И uh, в текущем месяце тоже прошел неплохой импульс вот здесь. И, возможно, вот это все накопление, которое длится 4 месяца, с него будет выброс цены наверх. То есть у нас текущая это 62, я думаю, еще где-то в район 70 и выше. То есть это такие краткосрочные цели. Долгосрочные цели, я вижу рубль на обновление исторических максимумов. Ну, конечно, это не будет там на этой неделе, это будет в течение там, 2023 года, 2024. Но долгосрочно вот у меня такие цели по данному инструменту, на, возможно, вот эта коррекция, которая длится в текущем году, она закончилась, и мы будем дальше расти. Напомню, кто за мной давно наблюдает, последние несколько лет, я об этом говорил, еще когда был там 20-й год, 21-й, вот это все накопление, оно было на, на рост, да, потому что здесь происходили импульсы наверх, и в mm -hmm. мы это получили. Я цели ставил еще тогда, на 100 и выше. И текущие цены, если это глобальная коррекция, то мы должны обновлять исторические максимумы там в районе зависимости от скажем, от провайдера котировок. Они где-то были там 130, то есть мы должны там на 200 уходить и выше. Поэтому пока покупаем доллар-рубль, с фундаментальной точки зрения в экономике там все хуже и хуже. Пока они, скажем, правительство ЦБ удерживает это, скажем, доллар-рубль штучно, да, как бы спекулянтов там нету, но, скажем, фундаментально там не будем дваться подробностей. Пока все идет, скажем, по нарастающей, поэтому рост. Отмена сценария обновление вот этого минимума то есть локального вот этого импульса в районе, там 57-55 будет говорить об отмене сценария. Дальше. По нефти добавлюсь, то, что я аналогично вижу среднесрочный рост. Напомню, кто нас смотрел весной текущего года, я говорил, что вижу нефть среднесрочно на снижение. Цели называл 100 и 80, и немножко ниже ожидал. Но в принципе мы неплохо отпадали несколько месяцев, и сейчас Произошел мощный импульс наверх, то есть вот мы его получили в начале месяца, мы сломили практически вот этот нисходящий тренд, который, который длился все лето, и все, что выше прошлонедельных минимумов, это 91, возможно, мы еще будем там колоть эту цену где-то в район, как ты назвал, 90, и здесь я бы наращивал покупки. С целями 100, 110, 125 по бренд. Ну, по лайтам аналогичная картинка. Отмена сценария, если мы будем ломать вот этот импульс, да, там, возможно, какая-то другая картинка будет, но пока, скажем, вот этой зимой я аналогично вижу рост нефти. Скажем, в Европе будут ее использовать в взамен, скажем, газа. Mm -hmm. да, ну, ну, и других валют. В принципе, пока пока согласен, жду сегодняшнее закрытие днева, так как э, я на прошлой неделе, там, в пятницу, э, рассматривал такой вариант по евро возможного роста, э, но там достаточно агрессивно скинули дневочку, и поэтому э, жду. Возможно, завтра будет более ясная картинка, э, зависит, как мы сегодня закроемся, так как завтра, мне кажется, розничные продажи да, mm -hmm. по, по США. Возможно, это будет триггером для дальнейшего движения вниз. Или, как ты отметил, будут еще больше накапливать до ЕЦБ и дальше двинем. Поэтому у меня пока вот так. По рынку, то есть две идеи среднесрочно это лог голорубль и лог марки бренда. Спасибо, Виталий, за твои сделки. Следим, как и всегда. Увидимся тогда в понедельник, снова обсудим, что с рынками произошло. Друзья, вам всем, безусловно, удачи. Но в качестве как бы основной идеи, которую мы обозначили, это сохранение прежнего тренда на укрепление курса американского доллара и пока что такая тотальная слабость всего, что имеет отношение к риску. Ну вот Единственное исключение еще рынок нефти, который из-за соотношения спроса и предложения тоже накапливает достаточно сил для того, чтобы продемонстрировать восходящую динамику. Виталий, спасибо тебе. До скорых встреч. Пока.